IP ссылки в описании. Сегодняшний ролик я монтировал прямо с боем, прорываясь через ошибки и вылеты Вегаса. Когда я говорю в приветствиях старых роликов то, что в этом ролике, вот ребята, будет все, что только можно, я вам врал. Потому что в этом материале у меня реально собрался full хаус из болванов. Когда я начинал запись, я думал, что просто поиграю на РП профессиях, запишу такой лайтовый нейтральный материал без особых срачей, но нет. Вкратце поведаю вам, что будет в этом ролике. Самый настоящий спидран по банам. Наказанные школьники, неадекватные животные, а также моменты с монтажами помимо этого сюда успели влезть еще и баны донатных обезьян среди которых есть и администрация судя по описанию это уже не просто какой-то рядовой ролик под РКРП, а настоящая конфета на 40 минут рекомендую вам смотреть это видео без перемоток потому что я над ним реально постарался а еще по традиции 22 -го года если кто помнит сразу после этого ролика начинается стрим по ссылке в описании заходи <звы> Стой, стой, стой, закажи пиццу, закажи пиццу. Маковый будь. Да, да, да, да. ⁇ -мо ⁇ ты кто такой? Ладно, сейчас... О, нашел. <звы> <звы> <звы> <звы> Зелененький короче. Как мне сбежить? ёбаный в рот, блядь! Блять! Как... Бегим! Я должен зашкериться здесь пока что. Я отсижусь в чужой квартире, мне нормально. че то мне долго пришлось раздамаживать босником. Это просто пицца. У меня а -а -а. пицца с анальной И понятно, водой. Ты берешь нет. Не Ты берешь пиццу Берешь но на 50 тысяч. Беру. А уже все, закончился этот заказ. Так, ладно, читай, заебался, за киллеры. Я не знаю, как люди играют так долго за эти профы, где нужно изъебываться. Сейчас будем ломать голос. Гражданский, встаньте лицом к стене, пожалуйста. Причина еще, в каком часу у меня еще и время. стене лицом встаньте, проверка на нелегал. Я открою огонь сразу, я тебе говорю. А, проверка. Раз, два... годам у нас фиррп 1.9 10 минут 10 ми 1.9 еще у нас кто хочет нарушить правила мне вот интересно кто еще додумается доброе утро мои родные люди нормально ты целишься в стену оружие у тебя нелегально я не понял сначала, чё он пырит в стену стоит? зависть челик, видать. Так, ладно, окей, пойдем дальше. К стене. К стене. К стене, К стене. Я бегу домой. Обыск. На нелегал. Дернешься, я начну стрелять по тебе. Свободен. Я ничего не понял, звук лагает. Свободен. Окей. А ты у нас кто такой? К стене. К стене. Обыск. Проверка на нелегал. К стене. Побежишь куда-то, я буду расценивать как сопротивление. Свободен. Очень подряд отыграл. Такое простое правило. Прошу, а что нарушать, зачем? 75 человек, а где все, сука? Плохой парень, что ли? Ну, допустим, я дальше. Я тоже могу что? наставить. Ну, наставь, я и что дальше? Я тоже плохой парень. Ну, наставь дальше. Типа... Наставь дальше, что-то на меня ствол наставил. Какого хуя ты его достал? Никого нету. Вы а, тоже, нет, наверное, наставили, я, я боюсь я тут стою, да я тут стою Моя система скайнет хай-тек Накрылась, блядь, три трепу А чё сюда вызов-то сделали? Ну, жилище построили, дальше чё Да что? я пошутил Арестовывайте его, у него ножик нелегальный, все. Я Шварценеггер. А что у тебя, например, может посмотрим, давай. Какой-то знакомый лицом, ну, ладно, что-то не похоже. Может, давай посмотрим, что у тебя нелегальное есть. Давай к стене лицом становись. Ну давай, осматривай. Слай, сейчас нету комф... Это рак, блядь. Ты, ты ем вала, Блядь, ну ты в натуре это, гондон. Это он, он. а полицейский. Он. я. Датчик опять сломал. Да он. Блин, <свист> вот это купил Все. домик, называется. Пойду брони куплю. Зачем?! <свист> <свист> Сука... Ну типа, <свист> зачем? Сука. Я тебя Он забираю, в админзону забираю у тебя, Кремлок. Я... Здорово. Здарова. Ну тебя, Фрикил? <связи> да. Поэтому. Я тебя убил, потому что. Поэтому. потому что, во-первых, один товарщик говорил, что я кину мину. Поэтому я забежал за стеночку достал сталока и застрелил тебя, потому что мне не нужны были проблемы. А я что-то в твою сторону делал. Ты просто челика на ровном месте. А, это ты кидал мины? Ты мины кидал? Ну да. Зачем? Зачем ты мины кидал? Нахуя? Ну, чтобы убить вас, пальцем. Зон РП, и фрикил. Молодец. 25 и. 35 минут у тебя все удачи. Может откуп? Откуп, бан, прощение. Я могу деньги дать тебе. один плюс. Да что ты там мне дашь? Нахуй мне твои деньги. Ну ты все-таки куратор поэтому или овнер. Плюс. Поэтому тебе деньги незачем. Мне деньги не нужны. Я живу не богато, но красиво. Прям как Кровосток в своем интервью. БЛЯТЬ! Я туда не пойду, я туда пойду. На самом деле это я, мэр. Пошли, на... не подходи. В стене встань, ты что, юбнул? Стреляй, стреляй, понял. Давай, подожди, контрольно, вдруг О, не блядь. умер еще. Вдруг не умер. Все, теперь И точно нормально? умер. Остановись. Остановись. Остановись, говорю. А? К стене. Эй. К стене. Какой? К стене. К, стене. к стене. Вон той. Не дупи. К стене. Я с тем ФБРовцом. Артёмка! К карт. Карт. стене встал. Раз. Сейчас ФБРовц. Скажи, что я с тобой ФБ. Да, он со мной. Я <соцентр> ему <соцентр> абсолютно полностью разрешил. У него есть документы, разрешающие нахождение в недовремя комчатца. Это вся территория его частная территория. То есть он а, этот диктор земли гор. выкупил. Понимаешь? Покажи так, документы. Как мы такое можем выкупить? Душнил, дай 500 хп, иначе так раздохнуть. Я прекрасно раз понимаю, но к стене встань и покажи лицензию на ношение нерв Я проверял. А ну, я, я должен, должен мне тоже. еще проверить, я хочу удостоверить Спасибо ну. большое, Душнил. Почему? Я уже проверил ФБР главнее тебя. Да мне все равно. Сейчас я как бы не ФБР, я полицейский. О, все и равно. Еще раз, давай. Артемка, ты слышал, ну все равно. Ой, ой, ой, ой, ой, Лицейзию ой, покажу, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Пусть а трол кинет, я, я отъебусь пришел. от него. Для человека, который людей проверяет в неком час, это как-то слишком нагло себя ведет, слушай. 80. Лицензия недействительная, лицом к стене повернитесь. Это ужасно, дай мне птичку достать. Мне 500 хп, я 500 хп Артемка, сейв me, please. Арестованы за нелегал. Сейв на тебя, ты? Под сейвом этот челик подразумевал, чтобы его друг меня взял и бахнул при куче свидетелей без особой на то причины просто так, потому что я захотел его арестовать. И этот челик так яростно топил немного потом за мои нарушения мол я без комендантского часа что за мента как раз таки неправильно обыскивал людей. За это я потом получил наказание, но все же это как-то смешно вот эти претензии слышать от челика, который отвлекается во время РП процесса на то, чтобы кого-то пристрелить. Взять слить человека к ситуации которого он никак совершенно не относится, а потом просить друга, чтобы тот завалил госа, который хочет его посадить. Ну, как-то не совсем адекват. <пуслов> <пуслов> <Ты билерщатый. пуслов> <пуслов> Что Что, <пуслов> Оскорбление госсотрудников. Кто да меня ебнул? Взломщик? Негатив Бан Сколько там минут идет ФРРП и 1,9, 10 минут Долбит. Ребята, я умный, я понимаю, что челики, у которых профессия ФРРП расширенная Ой, Здравствуйте К стене встаньте, пожалуйста 0 ,0. К стене ПНН Какой ПНН? Проверка на нелегал Сам к стене Встаньте туда Ладно Сюда или? Нет, вот сюда, сюда, сюда. сюда. Проверяйте. О, Сука. Свободен. Пойду я. А, вы тоже сюда, к стене. В стене встань? Нет. Ловите его, быстрее. Я видел его оружие, быстрее ловите его. Да я сделаю проще. Делаем вид, что мы уже забыли про него. Просто заходим, постоять немножко в ВФК, не видя, кто в нас стреляет. Иди. Я тебя забираю в админ-зону, в админ-зону забирают. Здорово. Чё? Чё? Чё? Фирерпэй и фрикил. Выдаю наказание. Не фрикил. Ты фри хотел меня расставать, из-за того я хотел. Фрикил и фирерпэ. Фир... Ммм. Фир... Mm. Кто? Что кто? У тебя а фрикил фир и фирерпэ. Фри Чё за вопросы тупые? Фрикила нету. Беспричин был. Беспричин был. Фрикил. Беспричин был. Беспричин был. Причина не была. Причина не было. Ру... Не Боже, было. Я Причины. тебя убил за это. Да я и что у тебя есть. Я тебя толком найти. не проверил, то убежал, когда я тебя угрожал. Ну, и чё? Ты действительно ничего Но такого. Ты, хотел что ты делаешь, господь. Если бы проверил, ты бы меня арестовал. Я тебя убил. Чего ты взял то, что я тебя арестую? Вдруг ты лицензию отыграть ну, захотел? Дяйся, потому что вдруг. Нет. Ну потому не захотел бы это твои проблемы. Из этого верх игры в даркэрпа это просто постреляться зайти удачи. Ребят, байт, все знают, то, что у меня в руках цвет карманной кражи, но я ничего не буду делать. А в чем тогда суть байта? Объясни, пожалуйста. Объясняю, ребята. Вы подходите просто в упор к любому челику, у которого, наверное, по вашему мнению, есть оружие. Если чел додумается нарушить НРП, он достанет оружие и начнет вам угрожать. Или же говорить о том, то, что вы у него лазите по карманам, но вы при этом ничего не делаете, кроме того, как ходите за ним. Потому что в первую очередь вы друг для друга гражданские, вне зависимости от того, какая у кого подпись над головой. Главой. Законтрить такой байт очень легко. Вы просто челику культурно намекаете, что если он от вас не отойдет и не отстанет, вы примените оружие. Но не говорите прямо об этом, потому что может кто-то докопаться за нарушение нон-РП. Если он вас не слушается, то по методичке бандита на Дарк-РП считайте от одного до трех и делайте свое дело. На жалобе вы можете оперировать тем, то, что челик не соблюдал фир-РП. Давай обратно на скауту барпанал. Все, товарищи, мы закрываемся по техническим причинам. Сказал, где жрачка? Ой, ема, аж мне один. Пошел да. Дурак совсем? А, -а, -а, а Незаконка! Зачем ты его убил? Это была незаконность? Какая незаконность? Нет, дурак совсем? Что ты сделал? Он сломал дверь! И что, ты полицейский для этого? И я... Дебил. Я супергерой! Ну, пати, урод. Я! Де два да раза в Я сказал скидка! А. 10 тысяч ножки. Доигрался, ебана. Моргуль повоу поворот. Моргуль А, че, чуть-чуть. такое? Моргуль пол, моргуль пол, ебанок. Зачем? Чё такое? Чё произошло? Куда. Ну, как бы тебя видят, вон, если есть... чё... Ну, for, вот этого вот нейтрализуем, вот этого тоже нейтрализовали, видишь, как всё хорошо. Вот этого даже нейтрализуем, и you're даже for. вот этого нейтрализуем, получается, смотри как. даже you're... вот этого нейтрализуем, даже вот этого нейтрализуем. А чё происходит -то? Поднимайся по лестнице. Не сейчас. могу, сейчас у меня руки вы... связаны. Ты развяжи О, меня, блядь. и я поднимусь. You're... Попробуйте Я не могу, у меня руки спать. Это социальный эксперимент. эксперимент. Это социальный эксперимент, что? все хорошо. Я, я, ничего эксперимент. я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, если пойдет. А что за эксперимент? Офигеть, Бл а, вы социальный эксперимент? Пойдемте за мной. Не-не-не, спасибо. Я Ты меня украсть хотел лицом к стене встань. Забудем про это, давай. Карманик тоже что-то умеет, даже с деглом в руках. Может устраивать теракты раз в 10 минут обязан объявить ват о месте теракта. сотрудничать с другими террористами-криминалом. Должна быть адекватная причина теракта. Мир нуждается. Нормально, я его ебану. Это ваш дом? Вылез из моря. Хорошо, хорошо. Можете придавить документы, то, что это ваша квартира? Да, я тебе прям сейчас вот взял, вылез из потолка и предъявил документы. Можешь слезть и придавить документы. И как ты себе это представляешь, ты видишь, как у меня положение? Самый, по моему мнению, охрененный байт на Umbrella RP, который будет работать годами, это когда вы ставите камеру в каком-то легко доступном месте. Я серьезно, просто поставьте камеру в гетто, чтобы ее можно было сломать. Не ставьте на нее никакую защиту, просто поставьте ее одной денешеньку. Затем забейте пари со своим другом на то, через сколько по времени вашу камеру сломает очередная DarkRP обезьян. Этот легкий байт подойдет на все серваки, где, во-первых, есть ломаемые камеры, потом есть логи, сломанных предметов а также рецидив нарушений и возможность стакать одно и то же нарушение по нескольку раз если со стаком и последующим рецидивом нарушений и так все понятно то с логами есть небольшая проблема они время от времени чистятся поэтому рекомендую вам скринить каждое нарушение так чтобы было видно время нарушения и имя человека который нарушил правила так, ну, блять, что за тига. даун опять мне камеру не камеру пиздец. рот его топтал сука это не я это точно не я. Спанч Спанчбоб, очнись, это я, Падрик. Для справки, сломанное окно, а также сломанная камера, это по одному отдельному нарушению правила Нон-РП. Итого мы имеем уже три нарушения правила Нон-РП от одного и того же человека. Ко мне в комментарии стабильно заходят почти по пять человек, которые напишут то, что я вот админобузом занимаюсь, чекаю логи в РП-профессии, кто сломал мою камеру, и почему я сам себя за это не баню. Ебать, а как мне тогда нарушителей искать и наказывать их в видео? Мне что, гадать на кофейной гуще или же на картах Таро. Ладно, хорошо. Я в этот момент еще не поднимал логи, но я уже понял, что произошло, откуда и за кого. В начале этой ситуации, еще до первого стоп-кадра, когда я карабкался на паркуре по стене, вы могли заметить то, что у вас кадры замедлились. Я это сделал специально, чтобы вы увидели то, что те самые два окошка были целы. Спустя несколько секунд это же окно, а также окно моего дома и камера уже сломаны. И оттуда также через несколько секунд выбегает один человек. Фу, извините, не человек, а болван. Причем у него привилегия хелпера. Вот просто взорвать никак, нет? не? Не за... Сука, я полчаса их выставлял. Говорю, не хавай. Логи. Ага, два раза поломал просто камеру. Понял тебя. Три раза на НРП уже есть. Че там с рецидивом. Если ты вышел, если были, Деньги были, деньги были. Давай, ломай, сука, ломай. Ты ж хочешь это сделать? Я, пожалуйста, руку пожать. <с automate> я да, я такой. Четвертая номерка. <соре> Пятая на НРП, заебись. <п ample> Пять раз на НРП нарушены, ты да, это рецидив. Все тогда выдаю, правильно? Да, я могу выдать этот А рецидив. я сам, сам, сам. Я сам но объясню и выдам. Да, окей, без проблем. Я, я если что, разрешаю. Им Спасибо. Здорово. Бан неделя за рецидив. А зачем? Неделю просто выхватил, чел. Я не буду делать... В монтаже долгие вот эти вот процессы ожидания, когда он камеру сломает, я просто буду вставлять моменты, где он ломает, и сразу же переход к другому моменту, где он опять ломает камеру или же что-то еще нарушит. Мне смысла нету просто долго очень ждать и растягивать хронометраж, На нахер оно нужно. Просто чел по-быстрому понарушал и улетел. Молодец. Настолько старый, уже заезженный простой байт, который я придумал уже, сука, в прошлом году. Да, ждал Новый год ради того, чтобы так говорить. В прошлом году я этот, сука, байт придумал, до сих пор люди на него ведутся. Так, зубов зубом у вас ничего нет. Чего Скажи, не а... Где зубы? А... Какой зубболь? Зуб, зуб Скажи, какой? Скажи, ааа... Станьте Почему? По отойдите что отсюда. Такое? Что я сделал? Да. Чего? Кто что? двинется? Что он делал? Я что сказал? Ну? К, а? к стене, Ты что, совсем ёбнулся, блядь. Ты на приеме у дантиста ебануты Стали... совсем? Блядь, я не дантист. Ну, я и так стою у стены, блядь, ты что, ненормальный? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. не Ну, блядь, ну зачем? Ну не надо было. Сука, это лицо... ты меня ставил лицом к стене, да? Ага, я... Ты меня ставил, лицо. блядь. А а Что ты в... это <связывая> хуй делаешь, блядь? А Ебанутый совсем нахуй. А чё ты по, по профессии и меня И дальше? а у меня там ты хорош минус админка ты хорош Чел. ты как Но... в себе нет мы сейчас он на рп зоне ты за мной рп отыгрываешь шизик ебаный ты, ты, ты. понимаешь ты сейчас нарушаешь правила какое а правило я... хотя бы одно назови мне что я нарушил ты, ты какого хуя меня обыскиваешь себе... совсем ты долбоеб это ты дебил, ты это дебил ты, видимо дебил. сука я зашел просто в этот в здание и ты меня начал обыскивать на ровном месте дурак блять я тебе сказал, что он стене потому что было, как ты это понял? У меня не было пистолета в руках У меня руки пустые были У меня паркур, блядь, ты понимаешь, что такое? Показывай. У меня паркур, блядь, в руках был дурак Мне показывал пистолет, знаешь, Что за багалось, блядь, у меня просто Модель вот так вот я, типа, держу, понимаешь? Паркур в руках, как пистолет Надо было приглядываться Ладно, хорош, давай, Что давай. отлетаешь, что отлетаешь? Ну, что, что, что, что? Говори, Фричек, фрикав и фрикил у тебя, давай, все то есть нарушаешь правила ты а дебил я блять в, минус в итоге да минус. Минус ебало а, у тебя сейчас, ты а, придурок Дарк РП Фауна поражает меня в который раз Ты Челику объясняешь, что у него конкретные Такие-то, такие-то нарушения Единственное, что ты слышишь в свой адрес То, что ты дебил и то, что у тебя сейчас слетит админка 30 минут бана у тебя Понял, нет? И минус админка у тебя Типа сам пошутил, сам посмеялся? А, нет, подожди, 35 а, минут бана у а тебя а да? Бля, ты правил не знаешь? Ты мне раз, э, раскачиваешь за то, что Вскоре я могу, не за, будет за, за что нет. Скоро не, не будет, позволять. Давай, отправляй. Иди еще второй выгод. Первый выговор. А за что первый? Давай, хорошо. Первый за то, что ты в ВП профессии меня двигаешь. Второй за то, что ты. Привилегия моя это позволяет делать. Ты понимаешь, нет, у меня есть доступы. Да, скоро не будет. А что тебя не устраивают? У меня привилегия позволяет это делать. Почему? Почему меня не будет? Снимать. А за что меня снимать, что я сделал так? Да, ты понимаешь, Это что я тебе говорю? Мои привилегии, привилегии так можно делать. Снимать. Ты слышишь, нет? Не может, может, привилегии. может. Может. Да. может, на этом сервере может. Пойми, хватит мне попусту угрожать снятием или же баном. На этом серваке я с этой привилегией могу таскать людей физганом, если вижу у них нарушение, и выдавать им наказание. И мне для этого не нужна профа администратора. <Rabid> то есть то, что я тебе сейчас э, объяснил доступно, тебе все равно непонятно, ты меня все равно снятием угрожаешь, правильно? Нейгер, на у тебя два часа, ты мне с двумя часами онлайна. Я сомневаюсь, что я ты правила маник, знаешь. «Алло? Я, мне... я сомневаюсь, что ты вообще... садись, ну садись, садись, садись, жай, вот всё, и садись, все. <палит> <палит> <палит> <палит> <палит> Ладно, долбоеб не пробиваем. Ладно, я буду с тобой добры Последние твои слова перед баном, давай. Почему? Последние слова перед баном. Сейчас, не могу. Так глупо он потратил последние слова, но ладно. За что ты меня убил? Ну что, ты меня все равно уже... Ты меня все равно уже... Вначале, понимаешь, что но если ты нормально объяснишь, почему ты меня убил, то, может быть, у тебя не будет фрикила, и у тебя будет 20 минут банов. Да, ну что ты мне сказал, типа, то, что... какого вот, кого-то стало лицом четыре... А. Хорошо, ладно, все-таки фрикил у тебя будет. Удачи. Удачи тоже. Ой, сядь нахуй. Чем они, блядь, слушают? Я ему адекватно уже объясняю, без оскорблений всяких. Думал, ну может быть, чел поймет, что мне можно на этой привилегии так вот делать. Летать в ноу-клипе, людей тэпать на всякие разборки, чтобы выд выдать им наказание и объяснить нарушение. Нет, ему похуй. У тебя не будет админки, тебя снимут, снимут, снимут, снимут, снимут. Идиот, сука, ну пиздец. Как мне к таким людям адекватно, нормально относиться? Ждем уведомления, что наша камера сломана. Думаю, много времени это не займет. Че, ебанутый? Арестовал. Вот тут меня бахнул, это была месть за то, что я его арестовал. УВК. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Мы тут разгаром с Эх, попрошу. У нас вон дом нам. Да вот у нас дом, вот дом у нас. Идите сюда, пацаны, идите сюда. Идите сюда, парни. Иди, Дерзой, иди сюда. Ну это шо, а вы вот видите. А Где-то Эвел? Где. Эвил, привет, друг. Так, вижи, да, вижи, вижи, вижи их, вижи, бежи, вижи, вижи. Вяжи сейчас Сой. каждого. Бежи, блядь, к стене встали нахуй, на, к стене сделал. нахуй, вышли встали. Мы дома, ты че, базар? Вышел, ну, вышел, дома, был, вышли как оба. Вот мой дом, по факту мы дома. Вот мой а дом. с оружием стоял. Вышел, раз. Ну, давай попробуем, давай, давай. Попробуем. Два, ладно, три. Неподчинение. Я, дом. я дома, я дома, я дома. Так, а чё такого? Он дома уже был. Чё ты зашел? На улице. Ты его не имел права арестовывать. На улице. Он На улице. дома. Два. Он на территории дома. Три. Чё три? Кого? Чё ты хочешь, дядя? Слышь, за что? Все это время, пока мы не подошли к ним, они тусовались на улице во время комендантского часа, поэтому их можно было спокойно посадить в тюрьму. Нихуя себе, дядя охуевший стоит на территории дома, блять, а он Нет, сама такая хуйня не пройдет. мне Не вынесет. 10 ми. Что мне, блять, ждать? Вот скажите. Что а мне конкретно он предлагает ждать? эту ситуацию с вашей стороны ну, вообще-то был сначала камчат, потом было неподчинение, он не слушался, будучи связанным по рукам и ногам наручниками. И все, вот тебе итог. Ты мне сказал, пройди домой, я стою дома, ты меня у... упаковываешь наручники. Ты я домой пошел только тогда, когда нас увидел. Не надо наговаривать, пожалуйста. Так мне плохо стало, мне плохо стало. Да Может, меня не уж Плохо стало, или нет. хорошо, мне на это все равно. Я увидел человека не дома в каче, и пошел его арестовывать. Мне плохо стало, ест. Я... Да да нет, к врачу дома. иди тогда, а не ходи по улицам в каче Я почему-то не ходил на улице, я стоял на одном месте Ну, я поздравляю, месте, ты у... не дома у... стоял у... во время кача, дальше что? Ну, я зашел домой, ты зачем менялись? Да, ты зашел домой тогда, когда мы на вас реагировали, молодец Так я же дома был по факту ну дома ты был я тогда, когда в, ты уже я стоял... увидел нас, понимаешь, а когда ты все это время остальное стоял на улице во время каче, ты не был дома. Я говорю, мне было плохо дома я душ. Ну Почему твои проблемы, меня место жительства, должен... меня место жительства, должен... тут... твои проблемы. Причем у меня, причем тут мои проблемы исти? Если... Но это плохо, твоя проблема, играть? то что тебе где-то стало душно. Смотрите, сейчас его слышал две страны, а у Джекари. Я в завтите, тут я... У данного человека я не вижу, так как все-таки по правилам, если вы вышли из дома во время комчаса, вас могут арестовать. То есть. а у, а, у, у него киропа еще не ну, он связан по рукам и ногам, он не может сопротивляться в данный момент, ему угрожают оружием, прямо я перед стоял... ним человек с оружием, и говорит ему выйти из э, вот этой квартиры, как я ему три раза, и он не слушается за это Феррерпай. Причем ты говоришь, что у меня ноги связаны, как я Бежал должен пройти, прямо? я стоял на месте, Без... я никуда не убегал, я прямо. стоял на месте. Я, В смысле, я как буду... ты не убегал, ты двигался назад, что ты обманываешь? Я, я могу я показать, тебе кричал, взять, потому, не раз, я не два. что ты хуйню несешь. Ходил назад, вперед И со мной активно дискутировал я... касаемо. Ходил туда-сюда Не повторите еще раз, Не составляло труда выйти по Просто не... по требованию ГОСа Не составляло никакого труда что, что перебиваешь? Перебивай дальше, Шо перебивай я дальше? Говорю, я Что перебивай дальше? Неправильно меня... что-то сказал? Ты не ходил туда-сюда, когда я тебя пытался вытащить на улицу? Стойте, смотрите Давайте все-таки будем грязь Правила одного микрофона, на жалоба Когда говорит один человек, его все внимательно слушают Потом говорит другой и вот слушай. Не перебиваем друг друга как ты говоришь, то, что у меня были ноги связаны, у меня есть Дэнк, как я. Ты меня звуковал наручники, я с места не сдвинул. Ты прям стоял на месте. Я могу показать спокойно, админ. Я стоял на месте. Могу а, показать. хорошо, сейчас подожди, пересмотрю. Почему тут пересматривать? Я могу показать сам. Да то, что... То, что ты можешь показать, я не сомневаюсь в этом нисколько. Вижи, блядь, к стене встали нахуй. Обман администрации, ты зашел практически в центр комнаты, когда я тебя связал. А чё такое, он сам на меня ЖБ подал, сам захотел разобраться, и пусть не удивляется, что я буду и демку подтягивать, и всё, что только можно. Ну давайте, ОДЖКрип, тогда посмотрим вашу демонстрацию экрана, так как у меня... Расходится. Когда есть, я его связал, он пошел знаю, сразу все, назад, попятился. Чтобы я зашел туда в комнату, и они начали отстреливаться, аргументируя о тем, что они защищают собственную территорию. Что ты смеешься? Ты сказал то, что ты не двигался. Я дословно передаю то, что ты только что говорил. Заходите в дискорд, он же крик. Давай, заходите. Мишель, дискорд есть? Да нету так-то дискорда. Да и смысл у меня у самого демка. Че, он сам захотел поразбираться? в чем проблема. Так бы просто все осталось бы остановилось на том, что он получил пизды в этой квартире от ФБРовца справа от меня, и все. А так он сам захотел жалобу подать. Ну, че там? Вот же Крив, смотрите, я увидел вас нарушение правил МОК. суммарное mm -hmm. время было на 2 часа 10 минут. Получается все, сиди впитывай. Что ты там не сука доказать хотел полудурок? Чел на Эвели немножко не понял моей тактики, я вам ее объясню. Мне как раз таки важно, чтобы у меня было из оружия только пистолет. И чтобы у меня было там хп не так уж и много. Во-первых, чтобы у челика вышел фрикил. Достаточно легко и просто. Во-вторых.. Чтобы он увидел у меня оружие, да. По правилам он будет обязан подчиняться, но поскольку DarkRP fauna долбоебы с и рядом почти все. Они будут думать, мне же автомат, если я же могу его достать и похер, что это будет нарушение. Итог: уже два нарушенных правила. А для других нарушенных правил, чтобы их вытянуть, мне не обязательно там хп оружие какое-то. С этим они и сами справляются, когда играют. Причине могу здесь Комчат, находиться. Камчат! К стене. Ты знаешь, что? Ну, Камчас к, Камчас, к стене! Камчас, к стене! Забирай его, забирай, забирай, забирай, забирай, забирай, пока забирай, Вы и ах, несколько игроков уже к этому моменту поняли, что я снимаю здесь видос, узнали мой ник, профиль и так далее. И поэтому каждый первый теперь хочет сделать что-то такое, что поможет ему попасть в видос. В этом конкретном случае у меня нет нарушения правила FRRP, потому что на мою профессию нету никаких ограничений, то что у меня профа может бояться того-то, того-то и не может бояться того-то, того-то. Я могу самообороняться, как и все остальные. 80 К стене оба встали, к стене оба встали, к стене оба, оба. Помогите, помогите, помогите. Кому? 1.9, Домой, домой, домой. А мы куда идем? Домой. Ну, по крайней мере, я. я просто чтобы вы дошли домой. Зачем? Ну, ну типичная Россия, что могу сказать. А вы оба станьте, что? оба станьте. Я оба, его ненавижу, оба. Оба, оба, оба. оба. сдавись. Это я Не поставили. дома в кочем? А. Помоги чел, помоги чел, помоги чел. Так он тут живет. У тебя что, блять, приют? Кто у тебя живет, прописки покажи, документы. Какие, блядь? Ты же людей прописываешь? Документы покажи, кого ты прописал к себе. Что-то мне кажется, ты пиздишь меня. Сюда пидор, блядь, ёбанка. Сам ты пидор, блядь. Что ты можешь? Можь, блядь. Лох, блядь. Может вы наряд вызвать? Да не, я сам справлюсь нет вон коп <свят> вон предлагаю его ограбить да ты прям будешь грабить да <свят> <свят> <свят> <свят> На! нахуй совсем бан но норпе норпе потому что чел за гражданского предлагает кого-то ограбить бандитом лесом к стене. Чуть, Нет, чуть, лесом к стене. так у меня оружие и так сейчас хорошо иду иду ты совсем на оружие оружие 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 тысяч на, Давай, Ксеночка, пошли давай Дурак, блядь, совсем ебануто Дурак, с... Сука, я тебе деньги скину. Хули ты стреляешь по мне, долбоеб! Мне сказали, скинешь деньги, мы тебя не будем убивать. Какого хуя? Я слышу, что кто-то кого-то либо бьет, либо режет. Может, вы пойдете там смотреть? Это нормально? Остановись, остановись. Ты линёшь, я тебе. Что ты мне, блядь, Супер, угрожаешь, нахуй? Совсем за лицом, нахуй. Дигл делает биф-пафс, сучара. Ребят, я тут допустил ошибку, подумал, то, что чел разыскивается. А это, оказывается, так клан называется. Я отыграл через ми, но все равно ошибся. Гражданский, выйдите на улицу, Корректор, пожалуйста. Я сверил лист розыска, что? и оказалось так, что вы как раз подходите под описание. Выйдите на улицу. <свят> давай, давай. Мужик, помочь? Мужик, помочь? Пиздец, какой-то не бандита, а поколение Рубин Гудов. Ты к этой ситуации никак не относишься, но ты просто хочешь кого-то пострелять. Ну, пойди в КС-ку, поиграй, не знаю. Причем, ладно, я с одним помощником разобрался, а где-то из жопы вылезает уже второй, который решил молча меня слить. Просто давай, скажи мне. Че? Помог. Нормально. К стене. Я сам К стене. Давай, давай, давай. давай. Да. тебе на... ты совсем нахуй, что ты делаешь, придурок? Бан, 20 ми, 1-1, плюс 1.9 Потом вот этот дурак, бан, 10 ми Фридамаг там сколько идет 10 минут 1-1, 1-1 Плюс. Бать придурки, сука, ну просто пиздец. Каково удивление э, то, что Челик Шумал. с Диглом разматывает долбоебов с донатом. У Челика 100 хп, 100 брони, и его не могут убить. Так... И ты меня потом убиваешь. Ну вот, ты сам себе ответил на вопрос. У меня оружие в руках, что-то оружие достаешь в ответ. Но ну, у тебя друг долбоёб, который просто так решил докопаться до мента, который стоит с оружием. Поздравляю. Что-то меня убил-то. Я оружие постоянно держал. В чем твоя проблема? Что-то оружие на оружие достаешь. Тебе эфир рп Да мне стоило на полсекунды или на секунду отвернуться, ты взял, меня убил. Нету там ограничения какого-то, что вот есть. Отвернулись. Но успел достать, молодец. Я тебе что? Нарушил правила, успел нарушить. Помогу, просто ты всех нет, ну, правильно и сделал. неху нарушать. Правила учите, не едите мозги. Но я в курсе, что я всех перебаню. Почему за просто так? Почему ты меня обвиняешь, что я просто так людей баню? У каждого бана всегда причина была. правило учи, не плачьте. Вам бы вместо дабл баров, блять, а. мозги бы в донате выдавали, я бы вообще был бы рад. Идите демку, смотрите, там показан феррерп да. и фрикил у него. Я туда пойду? все, я тогда закрываюсь, блядь. Спасибо б нахуй, блять, дебил, да. нахуй сам понял, сука, 2003 блядь. Эвейше мне. Ты Вот я не должен ты злой нахуй, ты мощь? Ты стороновая машина. На этого долбоёбая, сука, злой шерифа, не плана нахуй. Делать раз два раза, ты такой нытью боже, Два раза смаслили тебя. Ты долбоёб потому, что Не поплачь под ручку. Как <ты> поплачь под ручку. Ой, ой, ой. ой блядь, а ты что? Лучше всех все выговариваешь, да? По скорочтению в школе, когда первое место ой, получал? Недоразвитый. Что, блядь? Какие нахуй дебилы? Ты дебила в зеркале увидишь. Я тебе на***ли, на***ком в крестики-нолики поиграю, тварь, блядь. Закрой рот, нахуй, не трогай шерифа, блядь. Если у него дефект речи, с которым он родился, то это не значит, что ты, долба С лишней хромосомой, с которой ты родился, можешь его, блядь, оскорблять, дебил. К стене. Оск госсотрудник Я сдал лицом к сне, а не к зеркалу Оск Пожалуйста, госсотрудника Алло, дефективная свинья, как сидится, тварь? Сука, да посмотри, на шерифа моего лезет Ну и шушу, у него дефект речи, блядь, это что его хуже делает? Слова научить выговаривать Пришел, блядь, не в свой конфликт в лес. еще что-то стоит, блядь, качается за выговаривание слов а -а -а.